Ну а сегодня я хотел бы поиграть в такую интересную игру как раз. Это у нас симулятор выживания, где нашими основными врагами будут наши соперники, такие же игроки, как мы. Данное видео будет иметь ознакомительный, ребят, характер. И основную цель оно будет преследовать узнать все-таки, какова ваша заинтересованность в данной игре. Погнали, друзья! Yeah. <laughs> Ну, вот такой вот, в принципе, незатейливый, молчаливый Видосик получился, на то и был специально Расчет, чтобы Узнать, какого формата все-таки Видео нравится вам, и как Вообще зайдет вам этот Молчаливый такой формат, или же нет Ну что ж, ребятки, пишите свои комментарии По данному поводу, что вы вообще думаете По этой игре, а я в свою очередь буду Делать выводы, выживать мне дальше в этой игре Или нет, все, ребят, зависит только Лишь от вашей активности Как всегда, чем больше лайков тем больше просмотров накопит